Так, вот пришел тот самый момент, когда пришло время откручивать пропеллер и сливать с него всю жижу, которая в нем накопилась. Так, теперь далее вот эти. Так, короче но ну тут все нормально этот болтик сейчас я выкручу так а потом все вот эти вот части я зачищу и они будут вообще блестеть как новые так далее вот у нас вот эти мы их тоже выкручиваем но они здесь в гризе поэтому тут все безопасно такие вот они длинненькие а вот, кстати, вот эта вот, она была, болталась, и вот ее можно даже вот закрутить несколько оборотов. То есть она там была раскручена. Может, из-за этого, в принципе, это все и болталось. Хотя, я думаю, что это нормальный ход, но, тем не менее, надо будет здесь как-то все затянуть, может, на резьбовой герметик, не знаю, я еще подумаю, поспрашиваю народа, как это правильно делается. Так, -с. ну, тут все чистенько. А вот этот вот, смотрите, он вообще раскручен. Ого, ничего себе. То есть он был вообще вот так вот, на ровно по поверхности. Да. Я еще сидел, думал, откуда такая вибрация. Ну понятно, откуда вибрация, если бы оно все болтается из стороны в сторону. Так, продолжаем разбирать силдрайв. Вот здесь есть такие большие болты. Он получается, с этой стороны идет с э -э -э шлицом а с этой стороны нет то есть он выкручивается просто в одностороннем порядке. уберем и выкручиваем видите как они легко вращаются что-то здесь значит не так мы были на волосок вот но на самом деле ничего Ого. ничего страшного потому что вот эти шпильки они держатся вот этими болтами и пока эти болты на месте то ничего никуда не вылетит поэтому даже если оно болтается оно просто ну вся система болтается но ну, это не страшно Так, ну что ж вот вынимаем вот эту шпильку вот этот Шлиц это как раз вот для того болта, который здесь вкручен. Ну и все, и теперь просто берем и снимаем. И вся вот эта часть у нас идет на полировку. Так, вот наши лопасти все разложены. А теперь идем дальше. драйв у нас выглядит уже вот так вот. Так, лезем. Наверное, вот этот вот, вот он даже заросло. Нужен будет торцевой ключ. Будем выкручивать вот эту центральную часть, чтобы снять все с шафта. А пока сольем масло. Для масла у нас вот эта пробка. Я думаю, что она сейчас должна каким-то образом легко открутиться. Ну, естественно. У нас сейчас вообще весело. То есть вот у нас в бот -ярде стоят ребята на экспедиции. И если вы помните, это та лодка, которая в нас бросалась пивом на ходу. Поэтому у нас совместный ремонт. И есть шанс, что придет еще одна лодка. Но... Здесь сейчас в вот, Ярде у нас стоит три лодки на ремонте. Наша. Леша, привет. И вот на кране это наши ребята с Кавы Тоже пришли с Мартиник. Короче, у Леши есть ударная отвертка. Вот такая. Короче, работает вот так. Вот Сюда вставляется вот такая штука. А потом просто шлиц по дну стучишь и оно проворачивает. Короче, Прикольно. У меня была куча гаек на лодке, которую я не мог открутить. Он вот. ну, еще этой штуки открутил? Все открутил. Да. <смех> <Мистик>. <смех> Короче, вот у нас эта штука уже откручена таким образом. А, и сейчас потечет жижа. Так, смотрим на состояние масла. Что не уронить туда болт. Ох ты. Ну, понятно, эмульсия такая бодренькая. Ну вот как раз время пришло сальники менять. Вот такая вот полная банка эмульсии yeah. получилась. <свят> так гаечка, эту... О, болтик, извините, откручиваем. Почему он здесь? Непонятно, зачем. так берем... Торцевой на 24, наверное. Так, ну, вроде как залазит. Ну вот, откручивать получится. Так, главное эту штуку было сорвать. Далее она откручивается легко. Так, такая гайка. Я так понимаю, что это уже идет вал. А ну проверочка. Так, на ну что поболтали? О, точно. Раз и эта штука, что она делает? А, это просто дистанцию задает до. А, понятно. То есть вот эта часть задает дистанцию просто до самой вот до начала самого вала. Ну, а далее откручиваем анод. Четыре болта. Так, все, теперь аккуратненько снимаем анод. Вот. Так, тут почистить. Ну, аноду, конечно, уже жопа, но я думаю, что не настолько ему жопа, чтобы он еще не походил. До следующего подъема выживет, потому что вот этому аноду это родной. Ему с 2013 года, поэтому, я думаю, его там хватит еще лет на 10, наверное. что реально задолбало так это количество здесь дождей получается что бот находится в низине и здесь проходят тучи и раз в 15 минут начинает лить вот такой вот вот видео вот такая гадость на лужах короче вот это вот вся параша она такая капает капает капает капает блин и залетает под лодку ты уходишь прячешься за килю, вот как я сейчас ты пережидаешь дождь выходишь начинаешь дальше делать Разложил инструменты. Инструменты собрал. Инструменты разобрал. Быстро снес их обратно. Короче, гамно. Вот опять дождь пришел. Вот две резинки у меня, кстати, они есть в наличии запасные. По-моему, прекрасно. И снялось легко. И вообще так -с. А вот, собственно, наш вал. вот это место выработки где сальник вот увидите вот она тут нужно будет посмотреть может его шлифануть конечно да может быть действительно шлифану его чтобы он хорошо работал туда вода не попадала ну а сейчас берем бензин и начинаем в нем вымачивать все вот такие наши штуки Надо будет тазик поменять, чтобы весь вал туда попал. Ну, короче, неинтересное и скучное занятие. Так, снова ну вот я вал помыл. Здесь есть небольшие проточки от какой-то лески старой, видимо. Может получится его пополировать, но оно в глубину небольшое. То есть оно, я думаю, ни на что не влияет. Ну так, на всякий случай, может быть, здесь немножко проточить имеет смысл. А сейчас просто берем и выковыриваем вот эти вот сальнички отсюда. Сейчас спокойно они должны выбиваться. Ну, так вот, раз. Ну, как-то, короче, как-то так. Так, а сейчас задача, вот эти все запчасти, вот эти все, мы возьмем болгарку с диском полировочным и очистим до блин блеска просто, чтобы винт у нас был как будто новый прямо с завода. Ну что ж, это в действии. Начинаем чистить. Нормалек. Просто огонь золотой. Вот какая штука получилась. Красивая, блестящая. Вот тут сейчас только еще почистим. Отлично. Сейчас буду лопасти полировать. Вот эти. Ну что, погнали. Ну вот крылышки получаются вот такие. Красота, блин. Так, ну вот. Красота. Теперь это можно будет собирать. Все-таки есть коррозия здесь. Не понимаю. Надо посмотреть. Может, ну, ноды вроде еще живые. Короче, не понимаю. Херо знает почему. Так, теперь вместе с вот этой вот всей фигней у нас есть еще и чищенный анод. Так, короче, выбил я вот эту штуку, которая посадочное место под конусный подшипник, а под ней какие-то непонятные такие штуки. Зачем они здесь? Для меня полная загадка. Короче, вот это все теперь почистить и собрать правильно и красиво. Так, вот это новые сальники, вот резинки уплотнительные я снял сейчас я здесь помою бензином и вот у меня есть запасные резиночки они вот сюда вот станут это крышка которая закрывает собственно сам селдрайв короче вот мы сейчас сидим вдвоем с Лешей собираем он свой селдрайв а я свой и у нас два разных мануала. В одном мануале, в моем, нарисовано, что сальники нужно ставить вот этой частью наружу. Вот, потому что эта часть закрывает от соленой воды, это от масла. А у него нарисовано, что один, который из соленой воде, должен идти пружинкой э, наружу. И у нас с этим связана большая, большая бойня, драчка. Какой из мануалов правильный? Так, не бывает, чтобы одна и та же технология по-разному реализовывалась. У кого-то мануал обманывает. Покажет. <laughs> Весна покажет, кто как сальники ставил. Ну, и раз уж пошла такая пьянка, то все запчасти, которые мы выкрутили с селдрайва, drive я взял и позачищал. Теперь они вот такие красивые, даже сливная пробка не сильно ушатанная. Ну и вот верхняя. Короче, все готово, чтобы его постепенно начинать собирать. Помните, я вам показывал э, пропеллер. То есть я его попросил заполировать. И вот эти вот раковины. Это либо кавитация, либо коррозия уже э, электролитическая. Короче, вот так мы его заполировали, весь пропеллер и вот так стоять уже на лодке, то есть они глубоко не убирали, они просто по возможности убрали вот эти резкие края чтобы не было дальнейших разрушений от работы винта и сейчас время ставить винт на место, осталось только забрать из полировки шафт, ну это там ближайшее время, там ближайший час я уже заберу и буду дальше монтировать целл-драйв. Ну что, друзья, вот вал. Если вы видите, вот здесь вот э, остались две небольших бороздки, но вал, в принципе, заполирован. То есть это вот это место, в котором была куча бороздок. Вот я сейчас показываю, как было раньше, как стало. И сейчас начинаем вставлять в сальники и, собственно, собираем селдрайв. Два сальничка. Здесь видно, между ними есть расстояние. Я сейчас возьму литиевые смазки и просто запихну ее немного в сальники чтобы их не распирала но внутри не ржавела пружинка она нержавеющая но нержавеющие тоже высыпаются так вот собственно смазка э, туда немножечко я положил теперь наверное смазать вот эту вот поверхность и будем собирать собственно весь сел Drive и так то что я сделал я еще добавил немножко смазки на подшипники и вот здесь вот смазал собственно саму поверхность а сейчас вот этот сел Drive начинаем собирать шафт вместе с вот этой вот я не знаю заглушкой Я сейчас поеду, наверное, в магазин. Если получится купить вот такой цинк, куплю новый, не получится. Ну, значит, я поставлю, потом поменяю где-нибудь на воде его. Секс. Вот маслица. Вот воронка. Сейчас мы это все будем заливать в селдрайв. Я смотрел по мануалу. В этот сел драйв идет 6,5 литров. То есть полтора галлона. Здесь два. Поэтому погнали заливаться. На самом деле количество, drive, количество масла в селдрайве вот настолько точно, значение не имеет, потому что просто ванна, в которой болтается, ну, там где подшипники, просто в нем, в нем болтаются масла. Там нету ни давления, ничего, поэтому пофиг. А заливается туда САЯ 90, то есть это обычная Gear Oil. Так, ну что, 6,5 литров я туда залил э, Gear Oil, э, трансмисс... трансмиссионное масло, наверное. Ну, короче, неважно. Саево 90 6,5 литров зашло в мой селдрайв до верхней меточки на щупе А теперь продолжаем Короче, я вам показывал уже раньше анод, вот этот вот, который мы хотим привести в порядок Короче, купили э, другой, вот такой вот он был как на картинке, и я попросил здесь в бот-ярде, из него сделали вот две вот таких вот штучки Почему две? Показываю Вот этот вот селдрайв одевается на вал То есть на вал он одевается... Вот так вот. Так как этот анод тонкий, то он уйдет достаточно быстро. Как сделать так, чтобы анод можно было поменять, не снимая винта? Потому что там целая система. Я сделал его разрезным. То есть, грубо говоря, я не снимаю винта, откручиваю 4 болта или винтаж. Нет, болта. Откручиваю 4 болта и просто снимаю в разные стороны. Если нужно одеть другой, то просто делаю тоже. Как только у меня появится нормальная нот, я его вот так разрежу и буду прикручивать просто вот в таком ключе. Точно так же. Вот такая идея. А теперь собираем проб. вот этими шестигранниками мне не нравится, потому что они длинные и я не смогу открутить их если э, здесь будет стоять сам винт Да, так получится, просто нужно будет взять угловую. Итак, карибские бусы. Меняю на машину. Короче, вот здесь вот видно, сейчас, видите, вот здесь вот есть шлиц. Вот нужно, чтобы этот шлиц вот совпал вот здесь вот. И сюда мы будем вкручивать превентер. Вот превентер, он вкручивается вот сюда вот. Но чтобы он не раскручивался, как вы помните, они все были раскручены. Сейчас мы его намажу, смажем локтайтом. И знаю кучу приколов когда вот эти вот все штуки потом не открутятся или открутятся или короче зарастут или что-то еще будет сейчас я это все забью так. это все готово потому что это все равно идет под э, такую большую шайбу медную может быть сейчас сюда ее набью я не уверен что э, она не вымоется потому что она в принципе все время под водой работает но хуже ему не будет это точно вот такая красота получилась а теперь мы эту всю красоту закроем вот такой вот крышечкой и затянем ее болтами ну и естественно все болты мы смажем локтайтом так вы видите эти уже закручены так вот на локтайта они закручены трещина ладно это не важно это просто крышка а нужно вот эту часть сюда закрутить один очень важный болт короче если вся система раскрутится, мы потеряем лопасти потеряем винт так вот вот этот болт это тот который держит всю собственно систему и нужно сделать так чтобы он не откручивался а он всегда откручивается поэтому мы сюда его зажимаем гайкой контрим гайкой и получается супер надежно кстати с этим болтом это я придумал, потому что он обычно там просто закручен. Так, все. Это есть лактайт. Есть очень важный болт. Теперь мы берем, так, ключ на 13 и вперед. Друзья, вот собственно Система собрана Все работает Если его наткнуть, он раскладывается Оп. Короче Работает мягенько Готово Вот, друзья, я подошел к концу очередной наш технический выпуск, в котором мы ремонтировали и обслуживали Cell Drive. Поэтому проверьте, пожалуйста, поставили ли вы лайк, проверили, отлично, подписаны ли вы на канал, потому что только так вы сможете узнать судьбу Cell Drive и, главное, установленного нового анода. До встречи в следующем выпуске, пока!